Важным элементом для начинающих исследователей являются аксессуары, которые значительно дополняют и помогают в процессе познания микромира. К заказу доступны следующие аксессуары. Предметные и покровные стекла – одни из самых важных аксессуаров при работе с микроскопом. Они позволяют самостоятельно изготовить микропрепарат для исследования, используя практически любые интересные окружающие нас объекты. Обычно стекла используются в паре. Образец для исследования размещается на предметном стекле и прижимается сверху очень тонким покровным стеклом. Покровное стекло предохраняет образец от высыхания и случайных повреждений. Если объект исследования – жидкость, например, кровь, то придавленная покровным стеклом капля крови не растекается, а превращается в тонкий слой, подходящий для исследования. Также покровные стекла обязательно используются при работе с масляно-иммерсионными объективами для защиты исследуемого объекта от контакта с иммерсионным маслом. Наборы готовых микропрепаратов предоставляют возможность пользователю сразу приступить к познанию микромира и получить первый практический опыт в работе с микроскопом без необходимости готовить собственные препараты. Каждый набор состоит из нескольких промаркированных стеклянных пластин с тонкими срезами объектов, либо с целыми объектами, например, с частями насекомых. Многие образцы уже являются окрашенными, поэтому исследуемые объекты порадуют своей яркостью, насыщенностью и контрастом. Наборы микропрепаратов поставляются в пластиковых футлярах. Они надежно защищают содержимое при хранении и транспортировке. Набор «Юный биолог» содержит как инструменты для самостоятельного приготовления препаратов, так и несколько готовых образцов для исследований. В состав набора «Юный биолог» входит 5 готовых микропрепаратов, набор из 10 покровных и предметных стекол для самостоятельного изготовления препаратов и наклейки для их маркировки, пищевые красители «красный» и «синий» для окрашивания определенных типов препаратов, пробирка для работы с красителями, безопасный микротом, для создания тонких срезов, пинцет для работы с мелкими образцами, срезами, фрагментами насекомых и так далее. Чашка Петри используется для культивирования колоний микроорганизмов, испарения жидкостей и хранения мелких фрагментов различных препаратов, а также вспомогательные инструменты, такие как ватные и деревянные палочки, шила, пипетка и салфетки для протирания оптики. Цифровая камера предназначена для захвата и передачи изображения объекта исследования с микроскопа на компьютер. Установленная вместо окуляра или же в специальный оптический выход, она позволяет наблюдать изображение объекта на мониторе компьютера, сохранять фото и видео исследований, проводить различные измерения, создавать панорамные снимки и многое другое. Вы можете завести свою коллекцию фотографий и делиться интересными открытиями с друзьями. В ассортименте представлены цифровые камеры с различным разрешением и кадровой скоростью. Книга «Удивительный микроскоп» — это яркая иллюстрированная энциклопедия, которая сама по себе является хорошим подарком, а также это отличное дополнение к микроскопу, так как она поможет наиболее полно раскрыть все его возможности. В книге рассказывается история создания и устройства микроскопа, как он используется в медицине, биологии, археологии и многих других областях. Также эта книга научит тому, как изготовить интересные микропрепараты из подручных материалов для изучения в домашних условиях. Иммерсионное масло предназначено для микроскопов, имеющих в комплекте масляный иммерсионный объектив. Иммерсионное масло имеет такой же показатель преломления света, как и стекло. И если им заполнить пространство между объективом и препаратом, то проходящие лучи света, попадая в объектив, не будут преломляться из-за смены сред. Таким образом, получается более четкое и контрастное изображение при использовании объективов с большими увеличениями. Все аксессуары от компании Altami обладают отличным соотношением цены и качества. Они позволят значительно обогатить опыт использования микроскопа, а также добавят ярких впечатлений при изучении окружающего микромира. Выбирайте Altami, подписывайтесь на наш канал и следите за обновлениями.